В преддверии 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в Казанском федеральном университете прошел студенческий марш победы. По Кремлевской улице Казани в едином строю шествовали преподаватели и сотрудники, студенты КФУ, а также гости из всех федеральных университетов страны. Очень важно помнить как бы историю, и для меня, как потомственного, как бы у меня семья военных, и... Хочу, чтобы папа много гордился в первую очередь. Ему было приятно это посмотреть. Это очень важное дело, потому что надо помнить, кто проливал кровь за нашу землю, благодаря кому мы сейчас живем. И, И мне вообще очень нравится. Для меня это много значит, так как это память о наших погибших предках, которые сложили свои головы ради нас. У меня участвовал в войне продедушка мой. Он получил медаль за отвагу за то, что переправил через реку свой отряд, хотел бы уравняться на него и поэтому принимаю участие в марш в победе. Марш прошел по улице Кремлевская от памятника Мусе Джалилю до главного здания КФУ. Отправным пунктом шествия стала площадь 1 мая, где ветераны Великой Отечественной войны, почетные гости, проректоры, директора институтов, выпускники и студенты Казанского федерального университета возложили цветы к подножию памятника татарскому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 Подготовка к студенческому маршу «Победы» началась еще в середине февраля. Из числа студентов в КФУ были сформированы взводы почетного батальона. В этом году в его составе маршировали свыше 340 человек. Впервые в этом году военную форму надели и девушки – студентки Казанского федерального университета. Из 200 претенденток было отобрано чуть больше 60. Большая ответственность на нас лежит.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 и до этого в своем городе принимал участие. После шествия студенческого марша состоялась торжественная часть. Более шести тысяч человек собрались напротив главного здания Казанского федерального университета. Среди них студенты и сотрудники не только КФУ, но и федеральных университетов России, а также участники войны, ветераны и труженики тыла. От лица Казанского федерального университета выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский.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 Студенческий марш, организованный Казанским федеральным университетом, является одним из самых крупных событий. Свою поддержку КФУ оказывает Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. От имени ветеранов войны к участникам мероприятий и всем сопричастным обратился герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, общественный деятель Борис Кузнецов. Он девять раз был в тылу врага, вынес в поле боя боевое знамя чести, отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма направо берегу в феврале 1943 года великой ценой мы достигли эту великую победу 27 миллионов человеческих жизней погибло в годы великой отечественной войны. Праздник Победы ⁇ это особый день для Казанского федерального университета. Студенты и преподаватели тогда заверили советское правительство в своей полной готовности до последней капли крови защищать честь и свободу Родины. Покинув стены вуза, многие из них ушли на фронт, а оставшиеся в тылу работали без устали, поставляя в войска, продовольствие, амбудирование, вооружение и медикаменты. Я не волнуюсь, но я так счастлива. Что Не могу сама себя остановить. Когда пошли первые ряды, ой, я думаю, это же надо. Такая красота идет, товарищи. После митинга проректоры, директора институтов и студенты возложили к мемориальной доске красные гвоздики. Она установлена во дворе главного здания университета. На ней высечены имена представителей Казанского университета, отдавших свою жизнь за родину.